Профсоюз поддержит всех, будет ждать нас всех успех. Решит проблемы, он любые сложные и непростые. Оздоровит, объединит и оптимизмом зарядит. Финансами помощи поможет, внимание всего дороже. Сплотит, поможет самовыражение, здесь уважают ваше мнение. Отдохнуть и охрану труда развернуть, с профсоюзом нашим легко провернуть. Юридическую помощь всем окажет профсоюз. Это нужно, это важно, безусловно, это плюс. Защита, знание, закон. Ответ здесь очень очевиден. Знай, что с нашим профсоюзом ты ничуть не беззащитен.